Всем добрый вечер, меня слышно? Максим, слышишь меня? Да, почему я себя не вижу? сейчас этот ты нажми этот такого вот на вебинарную комнату зайди не ну. комнату а этот Google Hangout ну нажми там вот этот начать внизу есть кнопка зеленая начать нет нет такой кнопки у меня есть прямой эфир только кнопка справа оранжевая ну прямой эфир нажимай капец нажал И что там пишется? Ничего абсолютно, даже здесь не происходит. Блин, что там сейчас что Показать экран, чат, все. А мы в тот раз, он же нажимает что-то, не я. Лег, что-то у нас это, нас не видно, мы нажали тут, это все прямой эфир. Зашел. На, на это, что ли, на Бизон? Ну, Бизон, ну да, зашел я, настройка комнаты, да? Все дальше. Трансляция, автовебинар, да? Ну, ага, нажал. А, начать вебинар, да? Я нажал. Все, Максим, ты в эфире? Да, ты что? Ага, да. А, начать вебинар, да? Всем добрый вечер. Все, Максим, ты в эфире? Да, ты что? Я звук выключаю тогда, чтобы сам себя не слышал. Да, поставьте плюсики, все, кто слышит, со звуком все ли хорошо, видно, слышно и так далее. Добрый-добрый вечер, всех с наступающим, всем желаю много призмы благоразумия. все всем слышно я так понимаю все работает хорошо интересует очень важный вопрос чтобы понять сколько людей здесь вновь прибывших впервые слышат вообще о призм вот поставьте пожалуйста в чат цифру 1 свои деньги считайте пожалуйста у вас столько же будет а то и больше Один, один, один. Все, кто вновь прибывший, ставьте цифру 1 в чате, чтобы было понятно, сколько у вас человек. Ну, то, что зеленое, да, понятно. Супер, все понятно, народу много. Смотрите, я сначала вам сделаю презентацию, далее ответы на вопросы, да, у кого интересны, кто уже изучает, кто был на прошлом вебинаре и так далее. Сейчас я делаю демонстрацию экрана вам. Показать экран. Радик, ты мне нужен. Да, да, Максим, я здесь. Показать экран, нажимая, и ничего не происходит. Демонстрация экрана и поделиться надо нажать. Показать экран, нажимая, и вот тишина. Вообще ничего не происходит. Так, секунду. Не вылази, так, как в тот раз, чтобы было поделиться. Видно? Ты видишь мой экран? Так. Пока нету, не вижу. Вот, он не дает мне нажать «показать экран». Так, ну ты начинай вещать так, я сейчас разберусь, уточню, ладно. А, да, хорошо, конечно. Хотя, подожди, смотри, он переключает меня как, как бы на экран? Или это ты меня закрыл? Нет, я тебя не закрываю. Ну вот тогда смотри. Сейчас давай быстренько проверим. Вот сейчас мой экран видно в вебинарной комнате или нет? Максим, напиши в чате, мне вот не показывает. поделиться Угу. А вы меня слышите все? Еще раз поставьте плюсик, если меня... семерку поставьте, если слышно меня. Все, я понял. Сейчас Радик подскажет, собственно, с экраном, да, потому что демонстрация экрана не включается. Надо сделать, чтобы вы видели экран, чтобы показать вам презентацию. Максим, слышишь меня? Да. Это тебе нужно с этого с Google Chrome зайти и трансляцию оттуда вещать. Да поэтому не показывает экран. Ты с какого браузера зашел? Еще раз, все меня слышат и все видят, потому что пришлось перезапустить. Ставим семерку, кто видит и слышит. Все, супер, замечательно. Тогда начинаем. Кто я такой и чем занимаюсь и так далее. Почему вы здесь, сейчас в процессе узнаете. Сейчас сделаем демонстрацию экрана. Вот, все, супер. Все работает великолепно. Вот, все видят экран. Смотрите, все мы, абсолютно все, каждый из нас, кем бы мы ни являлись, олигарх, бизнесмен и так далее, все живем в одной системе. Она называется ФРС, финансовая система, да, рубль, доллар, евро и прочие валюты. Это та самая валюта. Та самая, вернее, система, где у людей, у нас с вами нет собственных денег, где мы находимся в состоянии стресса, вынужденно зарабатываем, превращаясь в обезьяну и так далее, где мы перекладываем деньги из кармана в карман. Да, здесь люди в основном обманывают и так далее. Так вот, вся эта система – это, можно открыто говорить, раболадельческий строй. Да, в котором люди находятся там, где находятся. Вы все это сегодня ощущаетесь. Так вот, эта вся система целиком, мировая экономика сегодня находится в состоянии глубокого девелерджа. Это задница простым языком. И так как эта задница перестала всех устраивать, на фоне нее появилась криптовалюта. И появилась она не 8 лет назад вместе с биткоином, а появилась она с 1978 года, со времен, когда появилась научная работа о условных единицах. Так вот, что такое криптовалюта? То есть, с точки зрения времени, мы вернулись на 300 лет назад, в прошлую эпоху. Когда вы мне даете подкову, я вам даю хлеб. Это равнозначные предметы для обмена. Но если, допустим, вы мне даете подкову, я вам даю корову, вы кому-то даете машину, он дает кому-то квартиру и так далее. Нам всем нужна одна единая условная единица для измерения ценности того, чем мы с вами обмениваемся. Это и есть криптовалюта. То есть вы ей все пользуетесь, да, даже если у вас нет биткоина, эфириума, призм и всего остального, вы ей пользуетесь. То есть у вас сейчас на счетах Сбербанке есть, допустим, 3000 рублей, да, Сбербанк самый популярный, поэтому я его называю. Вот, 3000 рублей. Перевели вы кому-то за услуги или своему знакомому 1000 рублей, у вас стало 2000 рублей. У человека было 0, так как вы ему перевели 1000, стало 1000. Это ваш баланс, это его баланс. Вот это информация об изменении двух балансов. Это и есть та самая криптовалюта. Вот, то есть я вам подарил два ящика яблок, у меня минус два ящика яблок, у вас плюс два ящика яблок. Это позволяет справедливо учитывать все данные, балансы. Вот, и вместе с криптовалютой к нам пришла технология блокчейн. Это цепочка связей. Простым языком это доверие, блокнот. Он появился, исходя из того, что уровень деградации населения на Земле достиг такого глубокого состояния идиотизма, что люди друг другу не доверяют. Сами себе сегодня люди не доверяют. Вот. И появился блокчейн. Что такое блокчейн? Это блокнот. То есть, допустим, мы все пользуемся с вами единой системой, и у нас у каждого есть блокнот цифровой. И он одинаковый. Как только... Эти двое делают транзакцию, она автоматически у нас отражается на странице в блокноте. И мы все видим, что у этого человека осталось на счету 2000 рублей, у этого 1000. И если вдруг кто-то из них хочет обмануть систему и написать, что у него осталось 2 миллиарда, или откуда-то появилось, то наши блокноты в автоматическом режиме отклоняют эту транзакцию, так как она не соответствует истине. Тем самым блокчейн позволяет справедливо обмениваться деньгами и учитывать данные. При этом это анонимно. Так вот, 8 лет назад, там плюс-минус, пришел к нам биткоин, так называемый. И здесь таблицу немножко неправильно сделали, слайд, это исправится. И 99% криптовалют. Это тот же самый биткоин. Чем они технически отличаются, вы позже узнаете. Это его дублер. То есть это программисты или развели олигархов, или олигархи заведомо покупали биткоины, исходный код биткоина, чтобы назвать его по-своему, создать так называемую другую криптовалюту, но исходный код одинаковый, они идентичны. То есть если бы биткоин был человеком, все остальные криптовалюты из 1700 сегодня существующих, 90% это тот же самый человек, просто в другой шляпе, в другом пальто. Вот. Эфириум и 1% – это точно так же все те же криптовалюты. 1700, то есть 99% – это копия биткоина, 1% – копия эфириума. Так вот, абсолютно все криптовалюты сегодня – это ICO, кроме одной. То есть это не платежные средства, это ценная бумага, акция. И у них есть майнинг. Что такое майнинг? Майнинг – это когда есть техническое устройство, если год назад это была так называемая ферма, как ее называют биткоинщики, техническое устройство за 500 тысяч рублей размером с плиту, которая год назад делала монетку в день. То есть что делает ферма? Она не добывает деньги, она обеспечивает жизнедеятельность блокнота. Так как нам нужно записывать куда-то транзакции, для этого должны появляться пустые страницы. То есть когда мы сегодня обмениваемся в Сбербанке, ВТБ или Альфа-банке, то это делают сервера Сбербанка. В биткоине и в криптовалютах это майнинг. Так вот, если год назад этой фермы за 500 тысяч рублей было достаточно, чтобы делать нам новую страничку, то сегодня нужна электрическая станция. В какой-то момент на земле не хватит мощности для того, чтобы мы с вами сделали обычную покупку или обмен даже одной монеткой. Купили хлеб, сходили в магазин, там все что угодно. Вот. Или же а, можно сегодня самые большие мощности отключить и биткоин замрет. Никто не сможет не перевести деньги, не обменяться. И чем больше транзакций пользователю биткоина, тем быстрее он умирает. Просто потому, что в исходном коде так прописано. Так вот, а как создается криптовалюта? То есть мы сейчас все с вами решим создать свою криптовалюту. Да, назовем ее там народная, просто народная. И пропишем с вами полностью все, это называется исходный код, то есть как будут проходить транзакции, как будет работать блокчейн, как она будет называться, нужен ли, будет ли это платежная система, или это будет ICO, майнинг это, форжинг и так далее. Полностью-полностью все, как устав прописывается у компании. И запустим. Она начнет работать, и она будет децентрализована, то есть ей мы больше не управляем. И до сентября считали, что криптовалютами и децентрализованными сетями невозможно управлять. И что случилось в сентябре? В сентябре, так как у всех криптовалют сегодня, кроме одной, есть проблема, 51%. То есть, как только в одних руках концентрируется 51% от общей капитализации, система центрируется и становится управляемой. Это называется форк. Он произошел в сентябре, то есть биткоина стало 2%. Сегодня биткоина уже 4, это целенаправленная работа, то есть он находится под контролем. Кому принадлежит 51% сегодня, это как контрольная акция, вы все знаете наверняка. Это та организация, у которой самые большие мощности по, так скажем, добыче биткоина. Так вот, та самая ситуация в сентябре, она показала что в мире экспертов, фундаментально разбирающихся в криптовалюте, 20-30 человек, и я один из них. Это случилось постольку поскольку. Да? Так вот, эта ситуация в сентябре, она также запустила полностью с нуля гонку систем, которые любят управлять, так скажем, государств, банков и так далее, те игры, я их называю «игры, выгодные тем, кто их придумал», где человек находится рабом. Только если здесь он еще более-менее может юлить, то это тотальное цифровое рабство. И за 5000 лет, со времен фараонов, впервые появилась в мире игра, выгодная абсолютно каждому. И это призм. Другого не дано. То есть вся суть вебинара, если вкратце у вас было бы всего лишь одна минута, то вы сегодня находитесь в системе ФРС. А кем бы вы ни были, вы раб в этой системе. Это задница. И сейчас, в ближайшее время, вам навяжут, предложат, скажем так, систему, где вы попадаете тотально в рабство, только уже цифровое, через криптовалюту, госкриптовалюты и так далее. И единственный выход и возможность начать жить по-человечески свободно – это призм. Другого не дано. Поэтому как бы вы там не умничали, не хотели и так далее, это так. И Что происходит? А биткоин, акции, облигации, недвижимость и так далее, яблоки даже в магазине, они растут ценнее вверх и падают вниз. И если у вас есть два яблока, чтобы заработать, вам надо одно яблоко продать. Вопрос только, в какой момент вы продадите, хорошо или плохо. И даже если вы продадите хорошо, вы куда возвращаетесь? В задницу. Поэтому те люди, которые сегодня находятся в ФРС, они в заднице. Те, кто находятся в биткоине и в других криптовалютах, кроме призм, они дважды в заднице. Потому что очень важно, что они убедили себя и выдают себе желаемое за действительно, Они убедили себя в том, что это выход из задницы. Но на самом деле это еще глубже она. Вот. И что такое призм? Призм – это то, что уже сегодня растет и в количестве, и в качестве. Призм – единственная сегодня тотально децентрализованная система, Финансовая, полноценная, мировая, признанная государствами, внесенная в мировой реестр, даже Америка внесена. В России понятно, что у нас отличается умом и сообразительностью. Вот. Которая растет в количестве и в качестве. Единственная игра, выгодная абсолютно каждому, где человек становится хозяином призм. И благодаря призм абсолютно каждый из вас, когда зарегистрируется, станет имитентом собственных денег. То есть сейчас у вас лежит в Сбербанке на счетах, в кошельках, в кармане, в сумке, где угодно, лежат деньги. Они не ваши. Вот. Вы единственное, что делаете, перекладываете их из кармана в карман. И они теряют свою стоимость, в лучшем случае минус 12% инфляция. Так вот, когда вы кладете деньги в призм, вы не перекладываете их из кармана в карман, вы их конвертируете из этого состояния в свои собственные деньги которые постоянно растут. То есть призм – это ваш печатный станок, который печатает каждую секунду деньги относительно того труда, который вы натрудились, чтобы не было такого. То есть я сейчас пойду сам, как делают да, банкиры, пошел, напечатал деньги, и все участники потеряли а, в стоимости, в ценности каждой валюты. У нас этого нет. То есть есть правила для всех участников одинаковые. И они прописаны, их невозможно изменить. Технически вы узнаете позже. Так вот, что происходит? Если говорить об обеспеченной жизни, а мы здесь именно для этого, это 10 тысяч монет. 10 тысяч монет сегодня – это всего лишь 10 тысяч долларов, то есть 700 тысяч рублей, так как цена монетки до сих пор 1 доллар. Пока еще. Положить вы сюда можете сколько угодно. Там 7 тысяч монет, 5 тысяч монет, тысячу монет. И даже если у человека есть 10 тысяч рублей – и он способен трудиться, так как он влияет на скорость печати денег, он реально может обеспечить себе жизнь. 10 тысяч рублей есть у любого, даже у мертвого. И что происходит? Когда вы кладете 10 тысяч монет, 10 тысяч долларов да, себе на счет, 6% на эту сумму вы получаете ежемесячно. Но получаете вы их не по принципу, что вы заморозили тело и ждете, обманули вас на вебинаре или не обманули. Вы видите доход каждую секунду. Это 20 монет в день. Счетчик крутится постоянно. И здесь нет никакого тела, вы не замораживали деньги. Вы всего лишь, ну как всего лишь, да, конвертировали из этой системы в ту, где вы живете свободно и по-человечески. Вот. 6% сразу на сумму 10 тысяч рублей, там будет порядка 4%. Я сразу говорю, я округляю. В таблице смотрите, там есть десятые сотый и так далее. Я примерно там округляю сразу, в основном даже в большую, большую степень. Вот, где-то в меньшую. А если вы об этом кому-то разболтали, вернее, когда вы об этом кому-то разболтали, абсолютно с каждым вашим действием скорость вращения счетчика, то есть вашего дохода, она будет увеличиваться. Подключили человека – увеличилось, положил он денег – увеличилось и так далее. Это не сетевуха и не пирамида. Чем отличается, позже узнаете. Это система естественного отбора. Потому что, когда вы все поймете, вы это все кому пойдете рассказывать? Вашим близким, потому что они находятся здесь. Я их не знаю. Только через вас, через людей, точно так же, как и вы своих друзей. Вы их можете а, вытащить из этого состояния перевести в это. И вам это выгодно, у вас еще и счетчик за счет этого растет. Вы всего лишь им поспособствовали перейти из состояния рабства в состояние свободного человека. Это очень важно. Вы ничего не продаете, не перекладываете их деньги. У них еще их становится больше. Вот. То есть вы пойдете к близким, чтобы они начали жить по-человечески свободно. В большинстве случаев они сами к вам придут ради этого. Вам нужно просто только им об этом сказать. Так вот. Я нарисовал для контраста 6%, 12%, 30%, 47%. Допустим, вы наболтали на 12%. Это 1200 монет в месяц, это 40 монет каждый день. Сегодня это 40 долларов. Вот. Если вы целенаправленно, как я, идете к процентам 30 47, 30 у меня уже сегодня, это 3000 монет в месяц. Это может переносить. К этому показателю может прийти абсолютно любой человек, который сейчас смотрит вебинар, абсолютно каждый из вас, и кто не смотрит. Это не требует дополнительных знаний и дополнительных навыков. Вот в таком состоянии, в котором ты сейчас находишься, ты можешь к этому прийти легко за месяц абсолютно и комфортно. Так вот, 3000 монет в месяц – это 100 монет каждый день, которые я уже сегодня получаю на свой счет. И если у меня есть необходимость снять их, в рубль, в доллар и вернуться сюда, хотя 80% товаров я уже сегодня оплачиваю в призм, вы при активации, когда вас будут активировать сегодня, завтра в порядке живой очереди, вы увидите, что это элементарно легко. Вот. И когда я там покупаю билеты РЖД и продуктовый магазин против меня, у меня есть необходимость пока сюда возвращаться, да, если нету налички. И что я делаю? Я их спокойно снимаю со счета. Так как они принадлежат, все деньги на моем счету принадлежат только мне. 100 монет каждый день я снимаю по курсу, так как курс сегодня 1 призм, 1 доллар, при конвертации я умножаю на 1 доллар. Это получается 100 долларов, это 6 тысяч рублей каждый день поступает сегодня ко мне на счет, который я легко и с удовольствием снимаю и трачу без задней мысли, потому что у меня лежит 10 тысяч монет, которые я также с уверенностью в любой момент могу снять. Но зачем мне это делать, если они мне каждый день приносят новых 100 монет? И я опять Снимаю и трачу. Без задней мысли, легко и комфортно, потому что у меня опять же лежит 10 тысяч монет, которые растут еще и в качестве. Вот здесь вот 100 долларов нарисовано на март месяц. Это, чтобы вы понимали, уже некая иллюзия. да, Потому что я знаю, что еще с конца сентября, начало октября монетка могла уже стоить 100 долларов. Но если мы позволим ей всем, все вместе уйти а, на отметку 100 долларов, то что произойдет, сработает принцип «богатый остался богатый, бедный остался бедным». Потому что вы все понимаете, что у нашего населения в России от 10 до 100 тысяч рублей в среднем, у 90% человек. А это значит, что они на 100 тысяч рублей в этот момент купят уже не 1300 призм, как сегодня, а 13, а то и 1, и 1,3. Вот. То есть нет здесь конкретной даты, когда вы мне в марте позвоните и скажете, «Максим, ты обещал, да, что в марте будет 100 долларов». Это иллюзия. Я технически покажу вам, как это устроено. Тут должен быть этот слайд. Почему я говорю 100 долларов? Вы все сегодня знаете, что биткоин стоит там 12, 13, 16, 18 и так далее. Я беру всего лишь отметку 100 долларов. Специалисты ICO в тот момент, когда я говорю, что будет стоить 100 долларов, они говорят, что будет 1000-5000 долларов. Это уже спекулянты там на биржах, они это раскачают, сделают и так далее. Я беру всего лишь 100 долларов. Этого достаточно, потому что у меня в марте... Да, вот Допустим, в марте она стоит 100 долларов, одна монетка. В марте у меня лежит, так как я сегодня все трачу, те же 10 тысяч монет, которые в марте при коэффициенте 30% также делают мне 100 монет каждый день. Только уже при снятии я умножаю не на доллар, если вообще будет необходимость сюда возвращаться, я умножаю на 100 долларов, обычная конвертация по курсу, и это получается 600 тысяч рублей каждый день на мой счет. Это 18 миллионов рублей каждый месяц, которые я легко и с удовольствием трачу на все, что мне нужно. Потому что у меня лежит 10 тысяч монет. И что здесь происходит? Почему я говорю всего лишь 700 тысяч рублей? Берем 700 тысяч рублей. Это приблизительно 10 тысяч призм. И берем 70 тысяч рублей. Это 1000 призм приблизительно. Умножаем что то, что это всего лишь на 100 долларов. Здесь получается 100 тысяч долларов которые каждый месяц делают 1 миллион 800 рублей, что тоже достаточно хорошо. И здесь получается 1 миллион долларов, который каждый месяц делает 18 миллионов рублей. То есть мой капитал при заходе вот таком, 700 тысяч рублей, становится 1 миллион долларов, который делает 18 миллионов рублей в месяц при курсе 1 к 100. Здесь в рублях разница 630 тысяч рублей при умножении всего лишь на 100 долларов, разница 900 тысяч долларов. И что я делаю сегодня, когда разговариваю с людьми? Я говорю, когда это бабульки, дедульки и так далее. Я говорю, бабуль, на какой хрен откладывать деньги на черный день, если на них можно еще пожить сегодня? Потому что если ты умрешь, это проблема того помещения, в котором ты умерла. Один хрен закопают, потому что тело будет вонять. И она понимает этот язык. И что она делает? Она берет 100 тысяч рублей, покупает себе 1300 призм. И так как у них силу воли сегодня побольше, чем у молодых, на 10% она очень легко наговорит. И что получается? Она каждый месяц получает 130 призм. И даже по курсу один призм 10 долларов – это 1300 долларов, которые бабульки абсолютно легко приходят на счет, которые она с удовольствием тратит. Она из ЖКХ платит, и налоги, и в магазин хорошо сходит, и здоровье улучшится, и внукам подарки сделает, и так далее. Борчать в очередях перестанет. Она обеспеченный человек. Вот. В чем подвох здесь в призм помимо безопасности? То, что вы можете не поверить. Да? То есть человек сегодня на 100 тысяч рублей имеет возможность купить 1300 призм. И что произойдет, допустим, если не поверит? Он все равно купит их. Вопрос, когда и в какой момент? какой у него будет человеческий капитал при этом. Так вот, можете не поверить, и допустим, одна монетка стала 100 долларов на 100 тысяч рублей, почему мы стараемся максимально долго, и нам всем это выгодно, продержать курс как можно дольше доллара, чтобы больше людей перешло из этого состояния в это, а нас таких окружает полно вообще вокруг, везде они. И что получается? Человек в момент... Купит 13 призм, когда будет одна монетка, стоит 100 долларов. А у этого человека в свою очередь станет 130 тысяч долларов, которые делают каждый месяц ему при коэффициенте даже 10% 1300 долларов. Вот. Что касаемо безопасности. У призм, то есть никакой компании призм нету. У нее нет материи, то есть как с МММ в 91 году уже не будет. Если в МММ была материя, можно было просто в 91 году закрыть Мавродия на определенный срок, вывести 9 вагонов Мавроди в Центральный банк, преподнести людям, что это разводилово, сетевуха, пирамида, тем самым навязать им идею, что нельзя не привлекаться ни в какие массовые движения, тем более в революции и так далее. Вот. И это сработало, да, то есть людям навязали, они теперь всего боятся, все МММ, все сетевуха и так далее. Но люди по чуть-чуть стали улавливать, что это не так, и в призм нет материи, у нее есть дух. У кого душок, те вот здесь, у кого дух, те с нами в призм. То есть, чтобы сломать призм, нужен Армагеддон, но тогда нам всем деньги не нужны, потому что мы нахрен все сдохнем. В призм, чтобы ее выключить, нужно выключить электричество на всей планете. И если хоть у кого-то из нас в гараже будет стоять генератор и делать электричество или мельница там ветряная, призм будет работать. Включим, опять заработает. Далее, это криптовалюта. Вы деньги не перекладываете из своего кармана в чей-то, как у вас сейчас лежат на конкретных счетах в банке. Вы их переводите из этого состояния в это. Они принадлежат только вам, никакой компании призм нету. Вы единственный их владелец, кто может зайти. То есть, когда вы сегодня оставите свою заявку, вас будут регистрировать, скинут инструкции, вы э, при регистрации увидите, что у вас есть код Соломона. Это 16 английских слов. Так вот, его, чтобы взломать хакеру, профессионалу, просто подбирая комбинации, нужно 10 лет. Но так как в призм нет материи, то есть, есть некий блок. Сейчас посмотрим, здесь есть этот слайд. А, нет, здесь его нету. То есть в призм есть некий блок, да, на котором это все сейчас держится в интернете, интерфейс, через который мы общаемся с блокчейном. У него нет разума, он живет своей жизнью. Как только он чувствует хакерскую атаку, угрозу, которых 16 было в сентябре, 2 позавчера, 4 на позапрошлой недели, три на позапрошлой неделе. И как видите, я с вами до сих пор разговариваю и все в порядке. Этот блок он уходит под воду, и хакеры ломают абсолютно ненужный блок. На его место встает новый через 8 часов. То есть если все в порядке, каждые 8 часов блок меняется. Поэтому взломать код Соломона нереально, потому что нужно 10 лет, а у него есть 8 часов. Так вот, дальше. Одна призм сегодня стоит 1 доллар. Вам некуда откатываться. Даже если бы было куда откатываться, у нас созданы обменники. ЛК PRISM 247, то есть это наш обменник, который создан для комфортного, надежного обмена. Когда я снимаю, когда мы будем снимать деньги со счета, когда вообще есть необходимость сюда возвращаться, если вдруг она еще будет, да, мы спокойно через обменник конвертируем обратно в доллар по стабильному курсу. Он нам гарантирует, это гарант. То есть если я купил 5000 Призм по доллару, я точно их по доллару эти 5000 сниму. Обменник – это один из способов, то есть он позволяет нам развиваться относительно биржи линейно. Как видите вы, сиреневая линия на графике. Эта биржа – это обменник. То есть когда на бирже будет монетка стоить 10, у нас в обменнике с учетом золотого сечения будет стоить 6. И если вдруг спекуляция или еще что-то… да? монетка падает до 2 долларов мы дальше спокойно меняем по 6 то есть вот эта разница 4 монетки она скажем так накапливается в ароматизации нашей для того чтобы мы комфортно меняли по тому курсу по которому приобрели вот далее тотально децентрализованная система да то есть я хозяин призм люди которые организовали вебинар хозяева призм каждый из вас купит тысячу монет и будет точно так же полноценным хозяином призм. Вот. То есть, чем это отличается от других систем? Есть технологии вот криптовалют, которые есть сегодня, 1700 криптовалют. 99% это Proof of Work и это биткоин и его копии. 1% это Proof of Stake и Ethereum на самом деле на словах, потому что они до сих пор Proof of Work. Вот. То есть профуфорк что такое? Нужны дополнительные мощности – это манинг для обеспечения жизнедеятельности блокчейна. Спустя 6 лет до людей дошло, что можно экологическим способом делать то же самое, чтобы не вредить экологии и не нужны дополнительные мощности. да? Это форжинг здесь должно быть написано. Вот. И что здесь? Здесь это ICO и здесь это ICO. То есть это ценная бумага. Если вы сегодня биткоином оплатите кому-то, Хлеб в магазине, это будет похоже, что вы оторвали часть акции. Газпрома там уголочек и дали за хлеб. Так вот, здесь, если у вас есть два яблока, и здесь, если у вас есть два яблока, чтобы заработать, вам надо яблоко продать. И где вы его продаете? Вот здесь. И здесь то же самое. Сегодня, если я спрошу вас, биткоин нужно продавать и покупать, конечно, вы задумайтесь, может быть, даже что-то ответите, но на самом деле непонятно. Вот. Но есть те, кому понятно, так как системы централизованы. До сентября они были децентрализованы, в сентябре они центрировались, так как у них у всех в исходном коде есть проблема – 51%. То есть здесь у кого больше мощностей управляет системой, здесь у кого больше денег управляет системой. Наверняка многие слышали, что в эфириуме примерно месяц, не 40 назад, можете это все проверить, исчезло на 300 тысяч долларов из сделок. То есть просто зашли в систему, вытащили деньги и вышли из системы. Вот. Наша призм, она единственная, децентрализованная сегодня, передовая, единственная криптовалюта, являющаяся платежным средством. Я повторюсь, я уже сегодня оплачиваю 80% товаров напрямую в призм. И наша совместная задача сделать так, чтобы вокруг нас все было в призм. Магазины, рестораны, СТО, все. Абсолютно все. Потому что это наша свободная система. Вот. В призм. Это платежные средства, это технология Proof of Stake, то есть на платформе эфириума, но у нас есть отдельно парамайнинг, то есть форжинг и парамайнинг – отдельные процессы. То есть если здесь управляет тот, у кого больше мощностей, а здесь управляет тот, у кого больше денег, в призм, неважно, сколько у меня денег на счету, каждый, у кого больше тысячи на счету, является полноценным, равноправным хозяином призм и ее контролером. И в призм деньги растут в количестве и в качестве. Абсолютно каждому, даже с 10 тысяч рублей, да неважно какая сумма, выгодный призм. Деньги растут каждую секунду, Вы с призм всегда в плюсе. То есть, если у вас есть два яблока, вот здесь меня человек постарался, если у вас есть два яблока, у вас появляется третье, появляется четвертое. Хотите снять, ну снимаете яблоко, если есть задача, вернуться. Да, просто необходимость, так как сегодня еще... Только переход происходит. Так вот, далее. Почему призм тотально децентрализована? У нас как решена проблема 51%. То есть в феврале, в тот день, когда появился призм, еще год даже не прошел, сейчас в феврале будет однолетие, что произошло? Счетчик этот, исходный код, он раздал 10 людям, разным абсолютно, по миллиону монет. Это базовая децентрализация. Так вот, сегодня люди покупают монеты, да, монеты раздаются постоянно-постоянно-постоянно. И пришел ты и купил 10 тысяч монет себе на счет. У него, у исходного кода на счету стало минус 10 тысяч монет. Это называется динамический отрицательный баланс, изменяющийся, исходя из записи в блокчейне. То есть у нас баланс положительный и растет в плюс, у исходного кода – Баланс отрицательный растет в минус. Это как материя и антиматерия. Если мы все сегодня скинемся на этот кошелек, у него будет 0, То есть блокчейн призм, он даже 1% положительного баланса не воспринимает. Но даже если люди объединятся, я повторю, абсолютно каждый пользователь с тысячей монеткой на счету равноправный владелец призм. И чем выгоднее и система надежней и сильнее децентрализована. Далее, система биткоина сегодня, ну и криптовалюта остальных, она построена на том, что я сегодня с 10 миллионами долларов могу купить биткоинов. И так как цена увеличивается, дальше мне станет сложнее, потому что их еще и дефицит. И по принципу, что год назад устройство за 500 тысяч рублей делало мне новую монетку, сегодня нужна электрическая станция, чтобы делать ту же монетку. Это вредит экологии, и в какой-то момент на земле опять же не хватит мощности. Или сегодня к тем мощностям, у которых 51%, да даже 20%, я могу подойти и устроить саботаж. Тем самым биткоин замрет, и все те люди, которые считают себя обеспеченными, находясь на бирже, они банкроты. Вот, призм, она построена наоборот. То есть, есть 10 миллионов ключевых монет, которые сегодня раздаются постоянно. Сегодня уже больше 12 миллионов, возможно, даже 13, я в меньшую сторону округляю. Когда было 9 миллионов монет в сентябре 28 человек с миллионом долларов мог купить миллион призм. Сегодня человек с миллионом долларов не может купить миллион призм, потому что его нет. То есть, вы сегодня можете купить только столько, и я точно так же, мы. Только столько, сколько внутренние счетчики пользователи уже сделали. Это чтобы, опять же, не сработал принцип «богатый остался богатый, бедный остался бедным». Плюс ко всему, у человека максимальное количество призм на счету – это миллион монет. В этот момент счетчик останавливается. И если, допустим, вы мне, не знаю, продали кофе да, за 100 монет, у вас станет на счету миллион 100. Если вы сняли, купили квартиру, там, да у вас стало 900 тысяч монет, у вас счетчик миллиону обратно вернется – Почему люди сегодня со счетами и раздают деньги, я вам даю, ваши наставники, лидеры, кто организовал вам это мероприятие, они лучшие вообще, потому что они желают вам обеспеченной свободной жизни. Они выбрали вас, чтобы вы здесь находились. Точно так же и вы пойдете выбирать, кому вы желаете обеспеченной жизни. Вот. Далее. Вот тот самый рост монетки, который будет да, 100 долларов, 1000, 5000 и так далее. Это момент, когда на бирже будет капитализация 30 миллионов монет. Здесь ошибка написана 300. Когда будет 30 миллионов монет, тогда начнется рост. И с нами начнут играть большими суммами. Всего первая ремиссия 6 миллиардов монет. В этот момент во всем мире счетчики остановятся. И случится впервые в мире самый честный мировой референдум. Потому что единственный блокчейн, который невозможно обмануть, это призм. Вот, то есть вылезет голосование, первый этап, продолжаем ремиссию или нет, нажмем нет, через год вылезет еще раз. Продолжаем ремиссию или нет, и нажмем, допустим, да, вылезет второй этап голосования, продолжаем на 5, на 15 или на 25%. Допустим, нажмем все на 15 и появится новых, собственно, 15% от этой суммы, мы продолжим все трудиться дальше. Так вот, как вы влияете на счетчик, да, то есть на скорость в количестве монет, которые вы получаете каждую секунду, каждый день. Вы влияете своим трудом. И почему речь вообще идет об обеспеченной жизни? Это очень важно. Потому что, да, вот почему я говорю 10 тысяч монет, 1000 монет и так далее, что вы влияете, обеспеченная жизнь и так далее. Это ключевой момент. Потому что когда мы начинаем жить, каждый из нас, обеспеченный жизнью, нам не надо больше воровать, манипулировать, перекладывать деньги из кармана в на карман, находиться в состоянии стресса, вынужденно зарабатывать, превращаясь в обезьяну. Нам становится комфортно жить по-человечески. Наши человеческие ценности, то есть когда мы начинаем жить обеспеченной жизнью, наши человеческие ценности поднимаются, Человеческий капитал поднимается, семья прокормлена, крыша над головой есть. Что мы начинаем делать? Мы начинаем созидать по принципу, что кто-то из нас Бетховен, кто-то Моцарт, кто-то инженер, кто-то архитектор, кто-то сантехник, кто на что гораст. То есть каждый из нас начнет трудиться, кто-то уже трудится сегодня и будет созидать то, что ему по душе. Таким образом, мир переходит в состояние, Единой цивилизации человек, который мы сегодня не являемся, где каждое звено выполняет по собственному желанию собственную функцию. Это гармония. Вот. И как мы влияем на счетчик? Вот на этот, который печатает нам деньги. То есть есть я. Когда я говорю я, это каждый из вас. И у нас есть три переменных по принципу x, y и z. И, допустим, каждый из нас положил на счет себе тысячу монет. Первая переменная стала тысяча. Счетчик закрутился относительно нашей суммы. Вот, вторая переменная – количество последователей. Допустим, каждый из нас, здесь ошибка, ну давайте возьмем 10 человек. Каждый из нас подключил 10 человек там, за неделю. Это те люди, кому мы желаем обеспеченной свободной жизни. Мы всего лишь посодействовали им перейти из этого состояния в это. Это абсолютно каждый человек вокруг вас, у кого нет призм. Сантехник, кассир, продавец, пицевоз, таксист, сестра, брат, мать, кто угодно. Те, кому вы желаете обеспеченной жизни. Потому что, когда вы все это поймете, возможно, кто-то уже сейчас все понял, вы не пойдете к всякой мразе, к педофилам и остальным паразитам, которым вы не желаете. Тем самым, естественно, отбор работает и те отсеются, они все равно здесь рано или поздно откажутся, окажутся. Так вот, вторая переменная – 10 человек. Допустим, за неделю подключили 10 человек, счетчик закрутился быстрее. Третья переменная – положили они все по 2000 монет, получается внешний баланс Z, третья переменная стала тысяч монет. И что происходит? Эти три переменные перемножаются, появляется четвертая basic дата. и они в вчетвером и есть тот самый процент. И когда приходит новый человек, пришел такой, говорит, пожалуйста, активируй меня, я тоже хочу жить свободно. Или мы взяли и говорим, братан, иди сюда. Или мама, сестра, близкий, любой. Скинули ему первую монетку. У нас стало вот здесь вот плюс один человек, то есть переменная увеличилась на один, счетчик закрутился быстрее. Этот человек понял все, положил себе тысячу монет на счет. Его тысяча полностью у него на счету, к ней доступ есть только у него. У нас просто меняется переменная третья, внешний баланс, становится плюс 1000, счетчик закрутился быстрее. Запереживал он там, не знаю, испугали его, наслушался всякой херни, или просто появилась необходимость снять, допустим, половину. Он снимает со своего счета. У нас переменная становится минус 500, то есть на 500 меньше счетчик закрутится чуть медленнее, и ничего страшного в этом нет. Вот. На количество последователей и внешний баланс влияет каждый человек в наших структурах до 888 человека в глубину. То есть я, каждый из вас – это первый. Он вокруг себя сколько угодно делает вторых. Эти вторые делают третьих, третий делают четвертых, сколько угодно. И абсолютно в каждую сторону до 888 бесконечная бесконечность – это ваш человеческий капитал. Это те люди которые будут вас любить, как вы любите тех, кто вас сегодня собрал, когда вы все это поймете, уважать и ценить, и считать лидером мнений. Потому что впервые в их жизни им кто-то дал не просто подарок, не просто деньги, там, рыбу или удочку, а дал им возможность полностью жить по-новому, по-человечески и свободно. То есть призм – это не выход из задницы, это вход конкретный в новую жизнь, где человек созидает и живет по-человечески. Вот. Чем это отличается от пирамиды и от сетевухи? То есть в пирамиде, как построено, да, вот слева пирамида, как было в МММ в принципе, так как там была материя, иначе сделать не могли. Вы приносите 1000 долларов, они у вас уходят и распределяются в вышестоящем, тем, кто поспособствовал, что вы появились. И если вы хотите свою 1000 долларов снять, вам нужно привести людей, которые точно так же положат по 1000 долларов. То есть в пирамиде... Деньги распределяются между участниками снизу вверх. В сетевом бизнесе это просто модель бизнеса. Что здесь происходит? Вы пришли с 1000 долларов купить Арифлейм, МВ, Тинши или интеллектуальную собственность, как в принципе вот у правоведа построено, это MLM. Что происходит? Вы вам продали товар, вы ваши деньги уходят владельцу компании, так как это его бизнес. И деньги распределяются тем менеджерам, которые поспособствовали продаже вам этого товара. Если вы хотите зарабатывать, вы становитесь звеном в этой цепочке, в зависимости от того, с кем знакомы. И зарабатываете. То есть вы приобрели товар, ваши деньги распределились. Или покупаете бизнес-место. Деньги распределяются. Здесь деньги распределяются. Здесь это обычная бизнес-модель, но деньги также распределяются в призм. Деньги никуда не распределяются. Ни один человек с вас здесь денег не получит за то, что вы приобрели призм. С ваших денег у вас денег меньше не, ставят, не станет. У нас просто меняется переменная. Деньги остаются у человека. Вот Что вам нужно сделать? Абсолютно все сейчас, кто смотрит вебинар, Нажимаете «Активировать призм». Хотя, в принципе, можно это сделать позже. Вы все, каждый из вас, кто находится на вебинаре, поняли вы, не поняли. Нажимаете кнопку под экраном «Активировать призм», когда я скажу, заполняете форму, с вами свяжутся и а, активирует вам кошелек. Вам подарят еще и первую монетку, и у вас счетчик сразу же закрутится. Вы еще не успели положить, а уже ваш счетчик печатает новые деньги. И что вам нужно будет сделать? Каждому из вас это в ваших интересах и вам это выгодно. Вы, вот это я, каждый из вас это вот это я. Вы можете положить себе на счет 160 монет, 1000 монет и 10 тысяч монет. Я для, это для примера, то есть вы можете положить... И 200, и 300, и 500, и 600, и там 1200, сколько угодно. Да? от 160 и более, от 150 даже, 10 тысяч рублей и более. И это для контраста, чтобы вы видели конкретные показатели, что у вас будет со счетом происходить. Здесь, конечно, этот слайд ужасный немножко, но в принципе по нему можно объяснить. Так что будет? Вот человек положил 160 монет, 150, 10 тысяч рублей, у него на счету будет сразу порядка 4% в месяц. У человека, кто начал с тысячи монет, у него будет на счету 6%. Я повторюсь, я округляю. У того, кто положит 10 тысяч монет, у него будет на счету 8%. И что вам надо сделать каждому? Подключить максимально быстро 12 человек. Это не маркетинг-план. Это всего лишь мы посчитали, сколько элементарных действий нужно сделать человеку, чтобы получить тот результат, который вы сейчас услышите. И все, вы можете подключить и 100 человек, можете никого не подключать. Это ваш выбор, насколько быть обеспеченным. Вот. И что мы делаем? Подключаем каждый 12 человек, а лучше больше. Чем больше, тем лучше. Но, допустим, 12 человек за день мы подключили. 9 человек по 10 тысяч рублей, по 150 призм, трое по 1000. Что произойдет? У человека, у которого на счету было 160 монет в начале, это без учета счетчика сразу станет 600 монет. 660 даже. И скорость вращения счетчика будет 8% в месяц. У человека, кто изначально зашел на 1000, да, у кого больше 1000 его баланс, у него будет на счету 1600 монет, 1500. И счетчик будет крутиться со скоростью 12%. У человека, который зашел и приобрел 10 тысяч монет и более, у него и так все хорошо, все равно счетчик будет крутиться со скоростью 18% и тело станет 15, э, 1500, 10 500. Что дальше? В ваших интересах и вам выгодно поспособствовать вашим людям регистрировать еще 12 человек каждому. То есть это те люди, которых вы подключаете, как само собой разумеющееся. В призм подключить это легко, это надо делать с каждым, как само собой разумеющееся, как налить чай гостю. Потому что вы способствуете им перейти из этого состояния в это. Тут не надо спрашивать, тут надо брать и делать. Говорите, дружище, товарищ, братан, кто угодно, близкий, доставай телефон, открывай счет. Я тебе скину первую монетку, скидывай мне почту, добавляйте новую почту, скидывайте ему видеоинструкции, презентацию или приглашайте на вебинар. Вам очень легко уже, потому что есть много материала, который вам уже дали. Когда я познакомился с этим, этого не было вам легко. Намного легче, еще намного легче. И это абсолютно любой может делать. Так вот, когда вы им поможете сделать по 12 человек, посодействуйте. Что случится у человека, у которого на счету было 160 монет? У него на счету станет 5000 монет, счетчик будет крутиться со скоростью 18%. Это 1000 монет пассивного ежемесячного дохода. Это 1000 долларов уже сегодня. То есть вот эти элементарные действия 12 по 12, 9 по 150, 50, 3 по 1000, это 5000 монет плюсом на счету каждого, кто зашел даже со 160 монет. Разница будет только во, вращ во вращении счетчика в проценте ежемесячном. И получается в доходе, потому что он идет относительно суммы. Так вот, у того, кто зашел с 1000 и более, у него на счету будет 6500 и вращаться будет со скоростью 22%. Это 1500 монет ежемесячно пассивного дохода. И капитал его 6600. 1100. 500 он может каждый месяц легко, абсолютно тратить и комфортно. 1500 долларов. Сегодня на зарплате на трех далеко не каждый это получает. вот У человека, который купил 10 тысяч монет, положил себе на счет и более, у него изначально все хорошо. Но даже у него будет 15 тысяч монет и скорость вращения 28%. Это 5000 призм ежемесячно, пассива, при том, что тело будет 15 тысяч, капитал, который он тоже в любой момент может снять. Поэтому даже зайдя с 10 тысячами рублей и начать трудиться, вкладывать энергию в призм, свое время, знания и каждый ваш наставник, который вам будут вас регистрировать, вам способствовать в улучшении вашего, вашей трудоспособности, вашей эффективности, потому что вы влияете на них, поэтому в их интересах вложить в вас максимально эффективное и качественное знание, способствовать вам. Элементарные действия дадут этому человеку с 10 тысячами монет 5 тысяч на счет и тысячу пассива. Это может сделать абсолютно каждый. Вот, это моя страничка ВКонтакте, добавляйтесь в друзья, там также сейчас вам в чат скинем группу ВКонтакте «Призм Официал», в которой весь материал... Все новости, Радик, можешь в принципе им скинуть уже. Там все новости важные, весь материал, с которым вам нужно ознакомиться, очень важный момент. Я не говорю свое мнение, я разговариваю на языке фактов. Вы все это можете легко проверить, что Призм единственная децентрализованная система, которая абсолютно каждому позволяет обеспечить себе жизнь, если он способен трудиться. Вот. Это ссылка на меня вконтакте. Делайте себе скриншот. Ну и Радик сейчас скинет в чат вам. Добавляйтесь в друзья. Вот, я экран закрываю, сейчас и возвращаюсь к вам, так как мы это делаем. Сейчас абсолютно каждый из вас нажимает кнопку под экраном ⁇ Активировать призм ⁇ заполняет форму, очень важным моментом, обязательно пишите. От кого вы узнали о а, призм, то есть если это правовед, правовед. Если вас пригласил там, конкретное лицо, там Эдуард Росич, Владимир Мошкин или там Максим Штыфюк, увидели с официальной группы призм и так далее, прям там пишите, да, кто вас пригласил. Это важно, потому что именно этот человек будет вам содействовать, он был заинтересован в том, чтобы вы начали жить свободно. Он вам этого желает, точно так же, как вы желаете своим близким. Поэтому каждый человек из 71 участника заходит прямо сейчас, нажимает «Активировать призм», заполняет форму. Вот, вам вскинули в чат группу «Призм официал». Если у вас будут технические вопросы, пишите туда, там есть кнопка «Написать сообщение», пишите туда, вам дадут информацию, подскажут и так далее. Радик, давай, если чат открыт, откроем чат, пусть люди задают вопросы, у кого какие остались. Даже если вы ничего не поняли, реально вот еще не осознали, насколько это важно, то, что сегодня происходит, насколько это насколько это актуально, вот, все равно заходите активируйте себе кошелек, нажимаете, заполняете форму, вам скидывают. И мой намек на совет. Вот есть у вас 100 тысяч рублей, допустим, и зарплата через две недели. Возьмите все деньги, которые вы можете положить в призм, оставьте себе наличку до зарплаты, воздержитесь от салонов красоты, походов в рестораны, и всей ерунды и кладите все в призм. Потому что сегодня важно выкупать как можно больше ключевых зерен. Потому что вашим близким потом будете раздавать именно вы и тем людям, которые придут к вам. Вот. То есть что происходит? Сегодня благодаря призм каждый человек, то есть у вас есть ваше прошлое, да? Надо еще экран поставить. У вас есть ваше прошлое, в котором вы жили до сегодняшнего вебинара, кто-то до знакомства с призм в целом. И это то прошлое, в которое вам прямо сейчас нужно вот окунуться полностью, вот прям проникнуться им. Там есть положительный опыт, есть отрицательный опыт, есть негативные ситуации, хорошие, разные, абсолютно разные. Есть люди, которые вас предали, есть люди, которых вы предали. И ничего страшного в этом нет. Они были вынуждены это делать, как и вы, ради своей семьи. Сегодня все делает каждый ради семьи, когда гаишник берет взятку и так далее, и тому подобное. Дело в том, что система, та в которой они живут, им другого не предлагает. Вот, и что вам нужно сделать? Вам нужно простить и отпустить абсолютно все эти ситуации прямо сейчас, осознав это, что вы полностью, вот каждый из вас отпускает все ситуации, весь свой прошлый опыт, берет оттуда только то, что ему выгодно, посылает туда любовь, добро, все, что желает себе, берет оттуда выгодные эмоции, выгодный опыт и переходит в состояние «здесь и сейчас». И начинает прямо сейчас жить по-новому, по-человечески и свободно. И если там вас вчера человек предал, то вам сегодня выгодно к нему пойти и дать ему призм, потому что он начнет меняться, так же, как и вы начали меняться. Это очень важный момент. Вот, отвечая на вопрос. Гарри, смысл призм на бирже в том, что это традиционная оценка криптовалюты, поэтому... Чтобы ее воспринимали, да, те, кто умничают, им нужно видеть, что она находится на бирже, чтобы она была вообще криптовалютой. А, вопрос к Максиму. Парамайнинги, деньги, которые начисляются, то есть они крутятся на счетчике. Как только вы делаете или вам делают транзакцию, эти параманенные деньги переходят на баланс. Переменные меняется и счетчик обновляется и крутится уже с другим процентом относительно вашего баланса. Получается, от дохода мы можем не... Так, мы делаем вклад на свой счет. Вот, Сергей, здесь такой момент. Получается, от дохода своего вклада мы можем не платить налоги. Налог ⁇ это вообще отдельный разговор. У меня нет никакой купли-продажи. Я ничего не покупаю, я не продаю. Я делаю обмен. Купли-продажи и денег в принципе нет, она есть только в головах, это идеология, что есть какие-то деньги в головах у людей, денег нет. И людям, человечеству деньги, чтобы жить по-человечески свободно, не нужны. Нужна условная единица для измерения ценностей. И вот следующий вопрос, в прошлый раз его не задавали, а если многие люди не захотят созидать? Захотят созидать. То есть у вас есть, вот сейчас, да, каждому этот вопрос могу задать, 10 миллион долларов на счету, деньги вам дополнительно не нужны, потому что каждый месяц вы получаете 8 миллионов, 18 миллионов рублей. Что вы будете делать с этими деньгами? Отвечу я вслух, да, те ответы, которые я слышал. Говорят, куплю квартиру, машину и так далее. Я говорю, хорошо, купил, на следующий месяц приходит еще 18 миллионов рублей. Говорит, я поеду там туда, туда, туда, съездил, пришло еще 18 миллионов рублей. И человек сдается и говорит, начинает говорить, я буду... Делать, то есть начну творить что-то, то, что мне нравится, рисовать, писать, архитектором буду, инженером. Кто-то говорит, буду делать то же самое, что и делаю сегодня. Потому что уже есть люди, у которых еще не так много денег, да, и уже помогают кошечкам, собачкам, благотворительные центры и так далее. Поэтому этого не будет. Призм – это космос, это законы природы. Там за как естественный отбор, так и записана система принудительного развития. То есть если толстосум сегодня там купит на 100 тысяч долларов и сядет, у него будет там 8%. И я купил 10 тысяч рублей да, на 30 тысяч рублей призм и фигачу, вкладываю энергию в свой печатный станок. То есть это устройство сегодня, это мой печатный станок, куда я сегодня сюда кладу сырье, так называемые деньги, что люди называют рубль, доллар, евро. И здесь у меня мои собственные призмы. Или я сюда кладу энергию и время, и здесь у меня появляются свои собственные призмы. И я буду намного обеспеченнее, чем тот человек, который будет просто сидеть. А, Новый год. Мы посмотрим принцип покупки и продажи на бирже. Непонятен, Гарин, вопрос. А, Инта в Латвии, там а, Perfect Money, AdvoCash, насколько я знаю, он есть в Латвии. То есть у вас... Да, через кэш. вот Гарри уже ответил. Александр, ноду вы включаете, когда у вас тысяча монет на счету, вы скачиваете себе ноду и запускаете ее. Вот, у вас, Александр, не загружается, наверное, потому что у вас нету тысячи монет на счету. При пополнении кошелька, при транзакции парамайнинг не обнуляется. Целые десятые сотые, они переходят вам на баланс. Если у вас не успели они накопиться, то да, обнуляется. Никуда не девается, они, их и нету. так Люди, с которых все началось, это разработчики призм, в основном это русские хакеры, есть Алексей Муратов, то есть вы когда откроете в Яндексе, что такое призм, криптовалюта призм, вам сразу же третьей или второй даже вкладкой вылезет, в общем ссылка вылезет на форум, на котором написано, что призм это развод, лохотрон, что Алексей Муратов МММщик, что он осужденный в Индии, что еще, что нету открытого блокчейна, нету открытого кода. Это клевета, это все есть. А, по поводу Алексея Муратова, да, он был в Индии осужденный, да, он МММ-щик, но МММ делалось во благо, это людям так преподнесли. То есть это призм технологическая, техническая, да, технологическая, скорее, революция, это эволюция. Вот, а, главный здесь я, и каждый человек с тысячи на счету, он главный. От разработчиков и от тех, кто первый, сегодня зависит ровно столько же, сколько зависит от каждого из нас. Игорь Чуркаев, для вас созданы инструкции, которые я вам скинул. Вы их видели, я с вами сегодня разговаривал. Нет никакой компании PRISM. Вас поддерживает ваш наставник. Вам скинули инструкции, берете, открываете, с ними справится и ребенок. И делаете все по пунктам. Не получается, чистите карму, значит. И все получается. У меня вообще ни разу не возникало ни одного вопроса технического. Все, сам понял и справился. Теперь у вас еще есть инструкции. Это еще лучше. Александр, вам нужно отдельно связаться с наставником. Мазотти правильно пишет. По поводу Российской Федерации тут много говорить не буду. Они сейчас делают крипторубль, это централизованная система криптовалюты, которая полностью находится под контролем. Вот. А так как перед выборами это нелогично, после выборов все сами выйдете. Вопросы. Есть еще вопросы касаемо призм. Да? Что-то, может, какие-то детали, идеологические вопросы и так далее. За техническими вопросами, инструкциями все идете к вашим лидерам. Мошкин, Радик, те, кто Эдуард, Росич, те, кто вам пожелали здесь оказаться. К ним и идете, кто вас активировал. То есть Игорь идет ко мне. Те, кто здесь оказались благодаря группе призм официалы моей страницы, идут ко мне. Все, каждый нажимаете, что поняли, не поняли, испугались. Нажимайте активировать призм. Деньги вас никто класс не заставляет. Это, скажем так, естественный отбор никто не отнимал. Положите, не положите, это уже выбор ваш. Вам нужно нажать «Активировать призм», вам всем сделают по подарку, полностью активируют, скинут все инструкции. Это будет происходить сегодня, завтра, послезавтра, в порядке живой очереди, потому что регистраций очень много. Как можно продавать товар в системе? Эдвин, с этим вопросом напишите, пожалуйста, нету никакой купли-продажи, еще раз повторяю. Вы покупаете 1000 призм, становитесь хозяином призм, далее пишите мне в группу или вашему наставнику. Вот, Он связывается с тем, с кем надо, и уже дальше обсуждаем. Инто, покупаете от 10 тысяч рублей и более. То есть если вы хотите дополнять по 10 тысяч рублей, накопили в кармане, купили на 10 тысяч рублей, накопили, купили на 10 тысяч рублей. Ноду, смотрите, чтобы установить ноду, вам нужно прямое подключение через кабель к компьютеру, тысяча монет и более на счету. Скачивайте полностью, устанавливайте. Если перебой где-то интернета, он у вас зависнет, скорее всего. Скачивайте запускаете, и, собственно, стоит она и форжит. и компьютер больше не выключать, интернет не отключать и следить за этим процессом, ну, подглядывать, чтобы все было в порядке, все работало, вдруг интернета перебой и так далее, да, всякое бывает. Вот. Ромазоти 10 тысяч рублей и более. Никаких 3 тысячи рублей и так далее. 10 тысяч рублей, чтобы человек ощутил, бы что он будет плакать потом, когда случится рост. 10 тысяч есть даже у мертвого, потому что он откладывал все на похороны. Люди с утра мне говорили: у них нет 10 тысяч рублей, вечером клали по 30. Поэтому 10 тысяч рублей не надо здесь усюкаться, надо людей вытягивать где-то принудительно, то есть включать некого диктатора и это делать, мягкого такого. Потому что, по-другому никак. В России народ запуганный, зашуганный, и сами знаете, какой. Все все вокруг видят. Поэтому надо делать. Вот. И еще очень важный момент. Возможно, вы наткнетесь в интернете на паровозника. А, кстати, так вот, про Алексея Муратова, закрытый блокчейн и так далее. С самого первого дня заходите на сайт Prism Club, там внизу, после того, как вас активируют, все есть. White Paper, открытый блокчейн, абсолютно все. Опровержение этого всего есть у меня написано в группе «Призм Официал». Можете туда зайти в обсуждение, там все есть и написано. В «Призм Официал» есть весь материал, который вам нужен. Все инструкции, мои видеопрезентации и так далее, наши. А видео о том, какой магазин стал продавать в «Призм». Очень много всего, весь материал есть полностью в группе «Призм Официал». И вот, если вы наткнетесь где-то в интернете на видео паровозника, или вас позовут в паровозик, закрывайте и больше не открывайте ни этих людей, ни эти видео, вообще, даже не вникайте. Можно смело поставить напротив призм идиотизм, ой, напротив призм, напротив паровозник идиотизм равно, потому что это не понимание концепции призм, это халява, это бред, там не получите вы никакой халявы, и тот результат, который там гарантирует паровозник через какое-то время, каждый из вас сам спокойно сделает за неделю. И не нужен вам никакой паровоз. Это центрирует систему у них, потому что их лидер зарабатывает и крутится у него больше, чем у всех остальных. И это порождает халявщиков, то есть когда кто-то делает под кого-то. Поэтому закрывайте и не открывайте. Солнышко. Каждый делает себе структуру и содействует каждому сделать то же самое. Нет, Сергей, не произойдет. Звонят и по-русски разговаривают с вами. Есть контент на английском, есть white paper на английском, на турецком и еще на каком-то языке, не помню. У меня этот материал есть, можете в группу написать, я вам скину white paper, он есть на разных языках. Белый лист, да, это описание, которое вам нужно всем читать. И смотрите, очень важный момент, то есть если сегодня или до призм каждый из вас был вот такой, а люди вокруг вас, да, там бизнесмены, лидеры сетевых компаний, магазины, там, кто угодно, были вот такими, то когда у вас в руках призм, становится наоборот. Теперь они, любой из них, кем бы он ни был, он вот такой, а вы вот такой. Потому что вы ему и даете призм. Вы идете к нему с призм. Поэтому вы абсолютно легко и уверенно идете и делаете то, что вам нужно, ставите свою цель. То есть призм – это вода. Каждый из вас – это кораблик, парусник. И ваш наставник – это ветер. Я – ветер, Мошкин – ветер и так далее, Вова, Радик и так далее. И абсолютно каждый кораблик, у которого есть цель – Ветер подует вам, и каждый придет к цели, сколько бы корабликов не было. Абсолютно каждый к ней придет и направит вас туда, куда нужно. Поэтому прислушивайтесь и делайте. Инта, правдами, неправдами, как угодно, 10 тысяч рублей. Кредиты берите, что хотите. 10 тысяч рублей, даже не это. Когда стоит вопрос, или вы в рабстве, или вы свободный человек, 10 тысяч рублей, я даже не это, не озадачивайте себя таким вопросом, решайте его. Это вообще не вопрос, 10 тысяч рублей. Есть много людей, которые, когда об этом узнают, говорят, да даже миллионам рискнуть, если речь идет об обеспеченной жизни. А тут еще и понятно, что минимизация рисков максимальная вообще, ее здесь нет. Вот я инвестор, три года уже инвестирую деньги. Призм – это не инвестиция, это платежное средство. Вы не перекладываете деньги, не замораживаете тело, вы ими сразу же можете начать пользоваться, оплачивать товары и так далее. И в ваших интересах сделать так, чтобы те места, в которые вы ходите, все были в призм, как делаю это я. И тогда вам вообще снимать не надо в рубль, доллар. Тут кто-то писал, что какие-то потери, вообще не заморачивайтесь ни о каких потерях, комфортно меняйте. У вас деньги растут каждый день на ваших счетах, каждый день. Все нажимаем «Активировать призм». Все нажимаем эту кнопку под экраном, заполняем форму. Ой, ЖКХ. Это в, в правовед про ЖКХ. Вам там подскажут, что вам делать. Вопросы есть еще? Вопросы не про то, где взять 10 тысяч рублей и так далее. Да разные есть домены, есть разные обменники. Наш обменник LKPRISM 247. Нам всем туда. Иван, вебмани не знаю, надо смотреть в NixMoney. В NixMoney смотрите, есть там или нет. В LKPRISM есть PerfectMoney, AdvoCash и NixMoney. Если в NixMoney есть вебмани, значит можно. Гарри. Покупаете в обменнике. Вот это вот выдумывать, ходить нам на биржу, продавать, покупать, потом пытаться снять в обменнике, не нужно делать. Абсолютно комфортно покупаете в обменнике ЛК PRISM 247, и они растут. Если начнете гонять деньги туда-сюда со счетов, там как это делают некоторые дурачки, то вы теряете гарант к LK Prism 247. В правилах это написано. Это нормально, Денис. Надо, Денис, это нормально, надо будет проверить просто, посмотреть, все ли правильно у вас работает. После Нового года появится много инструкций по форжингу. В обменнике 247 нету, в Никсмане есть. Я не знаю, с Ромазоти какой у них там, у обменников есть этот э, лимит, там, выдачи и так далее. На какой у Киви, не знаю. Заходите в Nix Money, вам скинут все инструкции, все видео. Заходите, смотрите, и все легко. На бирже дешевле, конечно, потому что специально стоимость через спекуляцию понижается, чтобы был дороже, вернее, дешевле одного доллара, чтобы люди могли как можно больше купить чтобы ваши знакомые успели купить по доллару. Это для этого делается, а не чтобы умники заходили на биржу, покупали по 0,6 и потом впихивали по доллару. Не смотрите на биржу вообще пока, абсолютно не смотрите. Покупайте в обменнике. Что 1000 компьютеров, 1400 подключенных подтверждают, что у вас все в порядке. Не нужно на чужих обменниках. У вас есть наш ЛК-Приз 247. Ой, почему на Украине? Какая разница, где он зарегистрирован? Хоть в ДНР, хоть где. В Корее, неважно, абсолютно. Иван. Вебмани смотрите в Nix Money. в Никсмани смотрите. Разница сегодня Гарри делается целенаправленно, чтобы курс был ниже, чтобы не привлекать лишнего внимания. Я покупаю по доллару и снимаю по доллару в обменнике. Вот все абсолютно каждый нажимаем активировать призм, ждем, когда вам скинут инструкции вас активируют, обязательно пишите, от кого узнали о мероприятии, да, если это не просто общий трафик, вот заходите. Гарри, неважно, у вас счетчик будет крутиться, но обменник вам не будет их обменивать обратно по стабильному курсу. Если хотите гарант, без всяких лотерей, покупаете в обменнике и продаете в обменнике, если нужно будет снять. Вот. Не забдумывайтесь вообще об этих 0,400, 400 центов, 20 центов, но ну, это бред вообще, не на этом здесь зарабатывать, это полноценная система, вы в нее переходите, не надо здесь ничего выдумывать, просто надо садиться на этот велосипед, которым вам говорится для вашего же комфорта и безопасности, и что вам нужно делать. Вот, все абсолютно нажимаем активировать призм, каждый нажимает. Ждет, пока с ним свяжутся, ему скинут инструкции, внимательно указываем все данные. Скинут инструкции, активируют, подарят новую монетку, скинут все дальнейшие инструкции по видео. Если есть вопросы, еще раз Радик сейчас повторит вам ссылку на группу, ссылку на меня, добавляйтесь, друзья. Вот, к ваш, с вашими вопросами к наставникам, к наставникам, они ваши лидеры, они та мощь, которая двигает ваш процесс, они ваш ветер, который вам дует. Вот, Радик, можешь, в принципе, я думаю, отключать чат, потому что вопросы пошли одни и те же. Всем, собственно, желаю много призм, всех с наступающим в новом году вам достижений ваших результатов, ваших целей, благоразумия, благополучия и благосостояния. Вот, всем всего доброго, до свидания.